Привет! Я брал небольшую паузу, тут странные события произошли в русской Википедии. Обновился интерфейс и ссылка, которая раньше вела на стандартный загрузчик файлов в русской Википедии, вдруг неожиданно стала перенаправлять на Викисклад сразу. Ну и некоторые участники даже растерялись, потому что некоторые файлы можно грузить только в русскую Википедию. И вроде как получилось что ссылка пропала и как теперь? на самом деле сам все загрузчик никуда не делся ссылка вставим действующая будет в описании этого видео она есть все работает просто вот надо ее как-то найти это видео вам предоставляет такую возможность я как Участник русской Википедии. Не советую вам загружать файлы на Викисклад. Там сложнее обсуждать на английском языке с администраторами Викисклада, которые часто не имеют отношения к нашей стране и не всегда удается найти взаимопонимание. У нас все-таки проще и объяснить, и понять. И опять же, как я уже говорил, некоторые изображения можно грузить только к нам. Например, мы более лояльно относимся к изображениям скульптур, которые находятся в открытом месте со свободным посещением. Вики-склад такие фотографии удалит, потому что у нас нет свободы панорамы для памятников. В России, на Украине и в некоторых еще странах. Вы это имеете в виду, что не все, что вы сфотографировали вот на улицу, можно спокойно загрузить на Викислад, даже если вы сами автор этой фотографии. Вот в русской Википедии можно, снабдив особым шаблоном, изображение какого-то памятника оставить. Это временная, на самом деле, мера такая костыльная, но пока другого выхода нет. Опять же, все вопросы Государственной Думы Российской Федерации, которая защиту памятника законе о освободить панорам. Я думаю, что интерфейс рано или поздно починит и все вернет как было. Но лучше вот этой ссылки, которая в описании этого видео пользоваться. Тогда вот точно не ошибетесь. Итак, что значит, вы сами сделали фотографию? Это значит, что вы взяли фотоаппарат или мобильный телефон и сами нажали на спуск. И сделали кадр. Вот только это принимается как ваше авторство. Если фотографию сделал кто-то из ваших родственников, или случайный прохожий, которого вы попросили вас фотографировать на улице, или вы просто вот дома у вас лежит фотография, вы точно не помните, кто ее делал, такие фотографии точно нельзя погрузить. Имейте это в виду. Только те, которые вы сделали сами. Есть возможность загрузить фотографию другого автора, но эта тема еще более сложная, и я, скорее всего, посвящу и новый ролик, чтобы не перегружать. Есть специальная служба, в которой присылаются разрешение от правообладателя. Эта служба убеждается в том, что она разговаривает именно с правообладателем. Бывает просто добросовестное заблуждение. Человек думает, что раз он обладатель фотоотпечатка, значит он обладает исключительными правами на эту фотографию. Это не так. У каждой фотографии есть свой правообладатель. Да, как правило, это фотограф. Или иногда бывает, что фотограф заключает договор с каким-то или агентством, или с печатным изданием, да, с своим работодателем. Тут надо смотреть договор. Служба ТРС проверяет все документы, которые доказывают, что... Тот человек, с которым они общаются, является именно правообладателем. Это довольно сложный процесс и не всегда он оканчивается положительно. Ну и можно грузить изображение, которое находится в общественном достоянии. Опять же, определить, находится то или иное изображение в общественном достоянии или нет, не так просто, не специалист Поэтому лучше даже, наверное, сначала задать вопрос на форуме авторского права. Загружайте изображение, будут вопросы, пишите мне. Ссылка внизу. Давайте.